253 скорый Вам покажу как выглядит вот эти картоши В общем мы нашли картуши Хиобца Хиобац который строил самые э, это самое, самую э, первую пирамиду э, э, в Египте То есть здесь это очень древний э, э, храм Но храм был построен э, э, был пристроен несколько раз Древний египетский храм не сохранился, а египтяне сами во время э, греков или э, во время биталемиев в четвертом веке до нашей эры э, снова вот, э, строили э, э, этот э, храм. Поэтому очень хорошо сохранился, и там э, рисунки, параливы и очень хорошо сохранились. Дурная плотская безмерность легла на грани бытия, и чувства нет одноманерности, и нет души, но так струя.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 Дурная цепь это причин династия. и следствий. Дерви до шестой династии это берет правление фараонов Древнего царства. В Древнем царстве в столице Египта был городом Мемфис, находился рядом с Каиром. И фараоны Древнего царства строили пирамиды. Самая первая пирамида в Египте это ступенчатая пирамида пирамида фараона Гесера, фараон третьей династии, а после этого Каждый фараон строил э, пирамиду в Египте. Самые великие пирамиды, эти которые в Гизе, пирамида Хеупса, Хефрина и Микерина. Самая великая из них это пирамида Хеупса. Высота э, пирамиды Хеупса это 146 метров, это изначальная высота, но из-за землетрясения э, вершина упала. Сейчас вот высота э, э, пирамиды Хеупса 137 метров э, всего. Седьмой 10 й династией это приходный период, в Египте не было сильных фараонов 11 и 12 династии — Это период правления фараонов среднего царства. В среднем царстве столицы Египта был город Фаю. Эта оазис находится на 160 км южнее Каира. Фараоны среднего царства также строили пирамиды, но пирамиды среднего царства были построены из Гелии, поэтому они не сохранились. 12-17 это второй переходный период. Объясни в Египте в это время не были сильных фараонов. 18, -й, 19 и 20 -й династии это золотой период истории Египта. Это период правления фараонов Нового царства в Новом Царстве э, столицы Египта и города Нуксур. В Египте Луксор конечно не назывался Луксором, а древние Египтяне называли город Уасетом. Уасет или Сили. Есть еще греческое название это Феми или Ставрах не Фим, а Луксор это арабское название приводе город творцов. Арабы когда пришли сюда в 7 веке, видели в Луксоре очень много храмов, они не поняли, что эти были храмами, они думали что это просто творцы. Творец на арабском языке это кастра. поэтому называли город город творцов или Луксор, или просто творцы. Самые великие и самый известный фараоны Рамзес, Бог, Мостетан Хамуля, Мерипетра, Рифертеари, все жили и родились в городе Луксора дали большое внимание этому городу, поэтому Luxor у нас это открытий музей. Мы посмотрим сегодня город Шевих, или восточный берег Мила. В 22-й династии до 30-й династии это знака цивилизации Египта или поздний период. В это время сидели на троне иногда сильные фараоны, иногда слабые фараоны. И в 332 году Александр Македонский захватил Египет и начался вот греческий период истории Египта. Пока мы в Дандаре, здесь пока мы посмотрим вот с вами этот храм, то храм был построен в 4-3 веке до нашей есть в греческом периоде истории Египта. Посмотрим, уважаемые дамы и господа, это есть Нила. Нил река Нил самая длинная река в мире, длина Нила 6750 километров, длина Нила в Египте 1700 километров. Нил течет в 8 африканских стран, Египет является одним из них. Нил начинается в Средней Африке и впадает в Средиземное море. Нита Рогутис, у нас сегодня вот есть а, а, прогулка по Нилу. А, а, в Луксоре и там можно фотографировать и снимать панораму мира и панораму города Луксора. Э, ранние вот Беталеве строили вот храм года Едем э, Но с все говорят, что я начал строить храм в а после у, у него, него достроил храм Беталими 4, потом другие беталимии добавили вот какие-то добавки и достроили вот какие-то части в этом храме. Но в основном современный вот храм, который э, сейчас э, видно, был построен вот, э, во время питалиме э, э, 3. Э, храм был построен в честь погибли Хатху. Кирилла Фор это Великая богиня, старая богина Богиня. Покровителя Гора Лурасварами посмотрим вот этот храм. храм Буба вот, города Кебет, покровитель города Этфу. То есть жена живет здесь и муж там живет. И поэтому организовали. Вот...